А теперь а, давай про те расходы, про которые как бы обычно не задумываются. Угу. И начнем с массивной доски а, и вот так вот, крупными мазками, то есть я купил доску, она вроде бы дешевле, чем а, паркетная доска, но ты говоришь, что там есть дополнительные существенные расходы, да. которые придется оплатить, а если это. мы хотим эту доску. Да. Что это за расходы? В первую очередь, конечно, это сама стоимость монтажа. То есть стоимость монтажа массивной доски Здоровья. существенно выше, чем практически, наверное, у любого из этих материалов. Второе, это материалы, это два слоя фанеры обязательно и клей обязательно нужен клей для того чтобы мы то есть За... если мы во всех вот этих а, четырех случаях залили стяжку угу. и фактически можем на нее укладывать ну да там подложку в каких-то случаях да нужно положить ну хотя я бы конечно еще равнитель э, сделал да да да, да. А, но, тем не менее, Иди? то здесь мы должны на стяжку, на равнитель положить два слоя фанеры, а отциклевать, отциклевать ее да. и уже потом приклеивать. Клей, да. И еще и клей какой-то особенный, да, обязательно, и дорогой. Обязательно. Да, обязательно брать дорогой, качественный, хороший клей. В противном случае просто ну, может произойти неприятная ситуация, когда это все отойдет. И только в этом случае покрытие будет качественным. Да, и в этом случае покрытие не только будет качественным, но еще и будет служить очень долго, потому что его можно отциклевать, как 300. Ну, в каких-то случаях, может, вы были в разных местах, да. видели, в замках разных, да, где, где полы там вообще не менялись, мне кажется, никогда. Поэтому ну, вся, да. всякое. То есть, да, действительно очень долго. Может. Какие скрытые расходы у. Паркетной доски. У паркетной доски, да, Какие есть особенность. Ну, э, с, особенность, наверное. Приклеивать прик... дороже, чем в замок. Да, приклеивать будет дороже, чем в замок. То есть проще ее сделать в замок. Ну, да, конечно. Даже сам... вне зависимости от того, что подложка нужна. Конечно, это самый простой вариант подложка. Это не такая дорогая вещь. То есть, абсолютно, положили значит И все довольны Если приклеивать, то опять же Ее на бетон, ну клеить нельзя Доску, то есть опять же основание Начнет это... влагу впитывать Да, конечно, конечно, то есть и нужно основание С фанеры обязательно поэтому. Но по стоимости это существенно дешевле, чем доска Однозначно, это намного дешевле Ламинат Еще дешевле укладывать то есть специалисты берут заработать вот с этим материалом дороже, потому что сам материал дороже. Риск повредить материалы, придется покупать, они, соответственно, берут дороже. А ламинат, это, ну, там вообще бросовые, условно, цены, там, особенно, если вы покупаете материал где-то в каких-то вот, типа, масс-маркете, там они свою укладку еще дают, чуть ли не бесплатно, поэтому там совсем дешево. Кварц-винил. Кварц-винил. Если клеевой получается кварц-винил, то здесь стоимость клея нужно добавить, и в этом случае стоимость с... Скажем так, кварцвенилом Замковым она примерно уравнивается То есть, потому что замковый кварцвинил Его легче укладывать а Строители же обычно берут больше денег За укладку клеевого кварцвенила И плюс еще добавляйте сюда стоимость Самого клея Он не сказать, что очень дорогой Но так или иначе он к стоимости какие? -то... А этот клей дешевле, чем для доски? Однозначно дешевле намного. Ну вот насколько я сталкивался Строители всегда берут дороже за укладку кварцвенила да. Чем там ламина или паркетную да, доску, просто потому, что под него нужно идеально ровный пол. Это Сама подготовка да. дороже. И второй момент, то есть, все равно вот с этим, с клеевым, с ним больше возни, чем, ну, вот собирать, грубо говоря, плашки в замок, правильно? Да, да, вот. да. Поэтому, да, конечно, ну, и дороже. и теперь керамогранит. Керамогранит по стоимостью он именно, то есть, что туда, в какие дополнительные расходы? Конечно, это клей, на который керамогранит клеится, но ну, и со, сами монтажные работы, они будут дороже. на размер плиты зависит. Да, да безусловно. Тут это точно ты правильно сказал То есть, есть керамогранит большого формата Но в данном случае мы все равно Когда мы говорим о деревянном керамограните Мы там наверное размером плашки каким-то ограничены Хотя у ламином Например у них есть под дерево По-моему даже большой тоже керамогранит То есть там 3 метра на метр размер В зависимости от размера плашки то есть строители какую-то цену выставляют Но в целом это будет Опять же, ну не сильно дорого Обычно это стоит, то есть там порядка Хотя нет, я не буду путаться в ценах Лучше в каждом городе, тем более не разные В общем, это сопоставимо Наверное будет, ну вот Может быть с укладкой кварцвинила чуть подороже Я, думаю, я думаю, что мы в строительные дела Не полезем да, это не... Да. Не, не наше, точнее, не наше это направление Мы тут о материалах разговариваем да. А вот, кстати, друзья, интересно, напишите в комментариях С какими вы сталкивались с проблемами при э, при укладке того или иного материала а, что мы еще не сказали что не учли какие дополнительные скрытые расходы выявились при укладке того или иного материала пишите в комментариях не стесняйтесь мы это все почитаем ну и наши зрители тоже почитают и я думаю что это будет полезным уроком да для тех, кто только собирается делать ремонт. И, наверное, мы здесь еще одну ремарку сделаем, для того, чтобы для тех, кто собирается делать, делать ремонт, мы скажем о том, что каждый материал, из, все материалы из, здесь представлены, они требуют запаса. То есть э, вам необходимо, при том, что вы э, значит, покупаете какой-то материал по квадратуре, вы должны учесть обязательно запас. В зависимости от того, какая у вас раскладка, она может быть там, прямая, диагональная раскладка, то есть э, запас будет больше или меньше. И здесь уже ну, нужно индивидуально смотреть э, на ваш проект, на ваше помещение, в которое вы собрались вкладывать. Но обязательно берите запас. Почему? Даже могу сказать, даже если вы в все идеально уложите и ничего не разобьете то в какой-то момент вы можете повредить э, какую-то там плашку и в этом случае у вас будет э, ну, там 1 две три штуки на в общем запасайтесь как плюшкины да, да, да. покупайте такие, гараж да. или склад и туда складываете оставшиеся остатки да чтобы в случае чего можно было заменить но имейте в виду что натуральные материалы такие как например массив я вот таких как он послушал и у меня после ремонта две пачки ламината лежит в подъезде вот это хорошо это неплохо 10 лет лежит уже в случае чего можно продать соседям Натуральный материал, имейте в виду, он выцветает на солнце. То есть, ну почему, кстати, натуральный? И ламинат тоже бывает, некоторые выцветает в квартвинилах, в ламинатах в некоторых вот давай, вот давай вот на, это, на эту тему поговорим отдельно. Давай. Как каждый из этих материалов ведет себя со временем? Угу. Год, пять лет, десять лет. Угу. Какие-то же изменения происходят да, обязательно. обязательно. То есть, я, например, знаю, что ламинат. В принципе, рассчитан не на продолжительный срок службы. В зависимости от класса ламината. Давай об этом поговорим. Вот плитка. плитка. Сколько она может служить? Выцветит она, не выцветит? Как-то она деформироваться будет? Может, вода ее повредит? Кислота, она соус, не варенье. Если она окрашена Фу -фу. да, если, если она окрашена в массе, то она и не вышоркивается. Но есть плитки, то есть, есть если мы говорим о керамической плитке, да, то у нее верхний слой может сниматься. Керамогранит, он очень устойчив к остиранию. И... В общем, керамогранит вообще ничего не будет. Ну, если в домашних условиях, можно сказать и так, что он там 30 лет простоит. И... Надо там гирю уронить, чтобы он разбился. Да. да, и то не факт, что он разобьется. Вот если он там... лежит на кухне, упал нож, кастрюль, вода пролилась, ему же все равно. Ну, практически ничего. В редких случаях, за редким исключением, вы какой-то скол сделаете, но ну, может быть, вот на краю керамогранита, если вы туда прям попали. А так его действительно очень сложно повредить и чем-то там... Кварц-винил. Сколько времени служит, что может с ним произойти? Кварц-винил э, служит тоже очень долго. У него э, срок службы, заявленный производителем, это 15 лет. Э, значит, ну, в зависимости, конечно, от производителя, они там могут и больше писать, и меньше. Э, но э, в целом, то есть это порядка 15 лет, он э, очень хорошо, скажем так, выдерживает механические какие-то повреждения. Если мы туда гирю уронили, то он максимум что может продавиться чуть-чуть, да, то есть а, если мы будем ножом его резать, то, конечно, мы его повредить сможем, но в целом от, допустим, каблуков каких-то, а, ну от, от каких-то вот таких вот повреждений то есть он не поцарапается и будет служить очень долго. Вообще, очень хороший материал. он очень из, износа износа устойчивый. Да, Ламинат? Ламинат в зависимости от класса. Если мы говорим о 30-м, например, классе, это там устойчивость совсем маленькая и срок службы до 5 лет 31 класс в домашних условиях это порядка 10 лет 32 класс это порядка 15. но это же в зависимости от того опять что будет происходить конечно конечно но если мы дома находимся и уронили например утюг на скажем 30 класс то скорее всего он там пробьет и там будет прямо а он будет выцветать да да, чаще всего они выцветают. И есть у некоторых ламинатов дополнительный защитный слой, который под ламинацию ложится. Это защита от ультрафиолетовых лучей. А он будет разрушаться, в принципе, сам как материал? Вот, например, подложка, там крошка под него какая-то попала, по ней ходят. Вот замки, замки да. там. Да. Вот я знаю, что когда разбираешь ламинат, который остался после застройщика, но ну, мы приходим, mm -hmm. убираем, после первой же разборки все разрушается. <звук> Так это получается, что пока он лежит в квартире там Что с ним происходит? Он же уже как бы там крошится начинает Если мы говорим о дешевых ламинатах, которые уложены Еще на невыровненное основания, То там замков, можно сказать Вообще практически можно ничего не оставить То есть, если мы говорим о ламинатах Более дорогих, качественных Уложенных на основание, на выровненное То с замками у них там особо ничего не случится В случае, если вы их водой не зальете Если вы попадете сюда водой То, конечно, разбухнет Тогда давай уточним, если сюда попадает вода ну, например, на кухне уронили случайно стакан воды и просто там, про него забыли. Или э, вытерли, но какая-то часть воды попала э, в, в швы. Mm -hmm. Ну, в швы, швы просто. Швы. И она там осталась. Mm -hmm. Это случилось раз, два, три, 365 раз. Но ну, время-то идет. Yeah. Год, второй, третий постепенно это туда проникает. Yeah. Более того, мы моем полы. Более того, там у кого-то маленькие дети-собачки, там я извиняюсь, за подробности написали да. И это тоже все туда попадает. Наверное, кресло, которое ездит да. по, по этому. Что уровню. происходит с этим материалом? Я так понимаю, что с плиткой в этом случае вообще ничего да, не произойдет. С кварцвинилом вообще он ничего тоже, не да, произойдет. С там что он же начнет разрушаться. Да, да, он начнет разрушаться однозначно. То есть он будет. То есть, если вода будет попадать, то, как я сказал, он будет разбухать. Вот. И потом в тех местах которые будут выпирать из-за того, что они разбухли, начнется, ну, они начнут стираться, и будут появляться белые такие полосы. В общем, это зависит, как я сказал, от класса, в первую очередь, ну, устойчивости к истиранию ламината, но точно можно сказать, что этот материал гораздо более устойчивый, чем вот этот материал. А давай про паркетную доску, mm -hmm. что со временем с ним происходит? Ну, во-первых, точно он выгорает на солнце, да, выгорает. то есть это не то, что он побелеет, mm -hmm. это то, что он сменит, сменит оттенок. Цвет, да, сменит, сменит, сменит немножко оттенок и, В принципе, это даже никто, скорее всего, и не заметит. Не заметит в том случае, если у вас не будет такой а ситуации. Вот е, а вот если оставят пару плашек на да, замену да, да, и захотят да, поменять, да. то точно он будет Но отличаться по цвету что он отличается по цвет. ну и, наверное, если у вас есть какое-то помещение, куда вот, допустим, постоянно попадает свет, то есть при включении света можно будет увидеть, что вот именно вот в этом месте Типа такой квадрат от окна. Да, ну условно, конечно, солнце движется все равно, но такое я видел, по крайней мере, это интересно выглядит. В общем, теперь по поводу того, что, как, что с ним происходит. Первое и самое важное, что мы говорим нашим клиентам, когда они покупают у нас массивный пол или паркет, купите увлажнитель. Обязательно. Потому что это натуральный материал, он дышит, и ему необходима определенная температура и определенная влажность. Если вы это соблюдать не будете, то очень скоро ваш вот этот прекрасный пол превратится в, вот, в такой вот домик вот, или сохнется и будет совсем некрасиво. Поэтому, в первую очередь, то щели появятся. Да, да, щели появятся. То есть, а, особенно это вот весенний сенний период, когда влажность повышена, либо сухость. То есть, или... это натуральный материал, да, да. который подвержен изменениям физическим, он то он есть, последний расширения он, он дышит да то есть он реально дышит вот то есть и соответственно необходимо чтобы была определенная влажность она должна поддерживаться только в этом случае можно гарантировать что он вообще будет жить для начала но ну и здесь я так понимаю помимо смены цвета здесь и здесь угу. помимо того что он может там сузиться расшириться появиться щели или домики угу из-за несоблюдения вот здесь конечно щели или домики они ну с меньшей вероятностью появятся так как он приклеен его для этого и приклеивают массив для того чтобы он собственно не но это можно приклеить это можно приклеить но здесь как сказать вот он такой вот составной грубо говоря и здесь каждая отдельная плашка она дышит по-своему для этого в общем-то он и сделан таким вот но мы видели допустим с... разные случаи да разные случаи когда домиком вставало так что что еще со временем будет происходить например если дома домашние животные Однозначно, если какая-то, допустим, крупная собака, да, и, и, ну и она бегает по дому, то вот э, так, такие материалы, их, э, ну, использовать не рекомендуется, по той простой причине, что собака ваша своими ногтями очень быстро этот материал убьет. Но если... не то, что рекомендуется, а просто нужно быть к этому готовым. Ну да, надо просто готов, готовым быть все правильно, чтобы заменить потом через какое-то время, вот, то есть посчитали. То есть можно его поцарапать? Да, да. А маленькие дети на велосипеде прокатились, упали там, чем-то проскоблили машинкой да. царапины, но а, здесь надо сказать о том, что этот материал на реставрируется в принципе, то есть есть реставраторы, которые работают, они вот эти все вещи делают, ну скажем так, менее заметными вообще их убрать иногда получается, иногда не получается, но по крайней мере менее заметными их можно сделать, то есть подогнать под цветом, заполнить чем-то и так далее, ну то есть со временем вот эти два материала про которые мы говорим, у которых верхний слой дерева, mm -hmm. они могут очень сильно измениться да. и на самом деле это пугает многих да. потому что царапины вмятины они очень подвержены вот этим физическим воздействием да. потому что это натуральный материал да. но это блин натуральный, это натуральный материал, материал во-первых он очень приятный на ощупь ни один из этих материалов ламинат кварц винил плитка близко к дереву Мы да. добрались совершенно другая история а здесь на ощупь это конечно совершенно другая история если вы ходите босиком дома и любите ходить босиком то это только дерево и только оно подарит вам вот эти теплые ощущения и физическое тепло и просто приятные тактильные ощущения да. хотя если кто-то любит приятный легкий холодок то можно по керамограниту очень часто возникают вопросы, я хочу единый пол во всей квартире, начиная от прихожей до кухни, что делать, люблю паркет, как в прихожую паркет, там ведь обувь, какая-то крошка на ботинках и он может просто поцарапаться, а кухня?